Итак, ребята, сегодня в своем видео я расскажу, как подстричь волосы у лица, и начнем мы от центрального пробора. Если ваши гости носят волосы на бок, тогда вам надо будет работать немного по-другому, я создам отдельное видео здесь все основано на симметричной форме с пробором в центре я беру прядь сбоку и отделяю ее впереди по диагонали от других волос справа по линии роста волос теперь эту прядь от основания я перенаправляю к себе на другую сторону лица что я делаю теперь? стригу по линии почти параллельно отделенной пряди. если вы хотите немного более выраженное обрамление у лица можно немного поменять угол пальцами, но я хочу чтобы вы в большей степени сосредоточились на том, какой угол создаете потому что я не хочу встреч с слишком низко. Некоторые любят, когда пряди стригут пониже, это создает объем, так же, как и сзади. Когда вы стрижете волосы сзади, то угол небольшой, и вы получаете более плотную форму. Но люди не думают об этом применимо к передней части головы. Волосы в этом случае лежат хорошо, но лесенка низкая. Но мы хотим, чтобы волосы хорошо лежали при высокой лесенке, чего можно достичь при помощи этой градуированной формы впереди в противовес более густой. Вы уже можете видеть, как пряди хорошо подкручиваются. Я просто продолжаю Двигаться дальше вниз по этой стороне, пока здесь не закончатся волосы. Итак, у нас получилось обрамление у лица лесенкой. Далее я оставляю небольшую прятку в качестве ориентира. Из противоположной стороны я проделаю все то же самое. Поэтому я говорю, что это довольно простая техника. Главное следить за углом, под которым вы стрижете прядь, и за углом, который вы задаете пальцами. Заметьте, мой угол, который я создаю пальцами, не совсем параллельный. Я его немного сдвигаю, это позволяет мне сделать лесенку у леса более выраженной. Пряди как будто сами немного подкручиваются, но если вы не желаете такого эффекта, тогда угол должен быть параллельным. Я перенаправляю волосы, делаю линии более красивыми, симметричными с обеих сторон, и затем, вы получаете конечный результат. Посмотрите, какие ровные пряди, шириной примерно полдюйма. Я отделяю от неподвижной точки и я создаю как бы такое обрамление у лица. Продвижение салона красоты шариками с логотипом. Помимо атмосферы праздника, которая будет ассоциироваться с вашим заведением, это еще и наиболее высокий KPI. Отношения полученной прибыли к затратам на рекламу. Воздушные шары с логотипом повышают лояльность имеющихся клиентов и приводят новых. На сайте print97.ru По промокоду САЛОН КРАСОТЫ Для вас скидка 25%. Доставка по всей России. Итак, когда я дохожу до уха, в этот момент, Волосы здесь заканчиваются. Если хотите, можете продолжить стрижку дальше назад, если нет, то просто оставьте волосы сзади длинными. Сзади тоже можно поработать в этой технике. Но сейчас мы не будем этого делать, поскольку работаем с прядями у лица. Ребята, я хочу вам показать, как стрижка будет выглядеть на сухих волосах. Поэтому, я использую средство для придания формы. Пол Мичел Мемори Шейпер. Оно из категории невидимых. Я наношу его на волосы для мягкой фиксации. И затем я использую фен, Пол Mitchell Turbo Light Blow Dry, чтобы высушить волосы, а после термозащитный спрей, Хотов of the Press Paul Mitchell Turbo просто чтобы убедиться, что я никоим образом не повредил волосы. Конечно, это не настоящий человек. Но если бы это было так, я бы обязательно использовал этот спрей, который делает волосы более послушными и гладкими. Поэтому я использую его в 80% случаев. Затем я прохожусь утюжком Pro Tools Iron для создания финальных штрихов. Вот какой замечательный итоговый результат у меня получился. Прекрасное обрамляющее лицо пряди. Надеюсь, вам понравилась стрижка, делитесь впечатлениями в комментариях. Я думаю, что это очень универсальная техника, которую вы сможете использовать в салоне, прямо сейчас. Большое спасибо за просмотр видео. Увидимся в следующем.